Хочу увидеть нюк, пишет Рейден, но код пишет лучше трейн. И вот с кодом я соглашусь. Действительно, лучше трейн. Трейн мне больше нравится как карта, чем нюк. Ну, просто удобнее комментировать объективно карту трейн, чем нюк. Поэтому я... Ну и вообще я как бы и не очень-то люблю как раз-таки просто сам по себе нюк. Мне не очень импонирует эта карта. Мираж вообще одна из лучших карт. Если раскид делать, то любых победить можно. Вот, с шуком согласен, да. Мираж действительно, карта очень хорошая, интересная. И такая достаточно насыщенная, если вы хотя бы как-то умеете применять гранаты. Ну что, начинается резня. <клес> с огромным трудом и огромным... Чё? А, это Дуримар у нас теперь будет в спектрах сидеть. Ну, то есть, вернее, как пятый игрок отображаться Как шестой игрок, которого нет на сервере Потому что он у нас большой молодец Взял, додумался зайти и выйти Ну что, 3 в 3 пока Ой-ой-ой-ой-ой, как быстро Как быстро 3 в 3 превращается в 3 в 0 А снова на Игрывают вот такое вот везение титаническое, ну, либо же умение играть. Каждый раз судит для себя, как хочет. Команда Блит выигрывает ножи за карту и выигрывает ножи за сторону. То есть они выбрали играть Инферно и выбрали для себя удобную сторону на этой карте. Что ж, удачи командам, приятного просмотра зрителям и понеслась. Демон Атак ВГГ один раз показываю каждами и... Фасси. Это состав команды блит СНГ, Гейминг, это Хаким, Пепся, Пинк, ДЛЛ, Джон Рэмбо и... Ну, вот этот никнейм я не знаю, как читать, поэтому буду просто читать как бы единичка, потому что это единственное, что там в этом никнейме вообще хоть как-то видно. Пинк, ДЛЛ, минус каждами. Фаси перестреливает своего соперника в яме И здесь начинается выход на точку А Чудом выживает все-таки Один раз показываю, нужно откинуть флешку Ну и правильно, не зря же ты ее ведь покупал Ей нужно пользоваться Тем не менее, флешками соперников не убьешь А вот руками у команды Блит Не получается пока ничего сделать Минус по Фаси, демон атак последний И отсиживаться в спине уже теперь не получится Отлично, хедшот по Пепси и тут же отличный хедшот в ответ по демона-атаку. Повезло, что у соперника был не Юсп, а Глок. Только за счет этого получилось выше. Ну, было видно, собственно, и первого, и второго соперника. Сейчас, по идее, плюс-минус должны заканчиваться патроны у демона-атака. Поэтому тут уже пора подумать о том, чтобы поменять пистолет на какой-то более другой интересный пистолет. Но, как результат... До смены пистолета даже и не доходит Коллектив СНГ выигрывает пистолетный раунд Плюс деньги, плюс мораль И плюс все, что может быть Благодаря выигранному пистолетному раунду Трейн против пабликменов лучше не играть Ну, не знаю, не знаю Мне кажется, что пабликмены никогда фасткаперов Например, э, таких заядлых Не выиграют на трейне Ну вот, прям прямо это будет невозможно Ну что, Б? Да. Попытка зайти на точку Б Именно что попытка Потому что один раз показываю Вместе с каждами Сейчас сделали два минуса Остановив выход от команды СНГ гейминг Точнее, вернее Правильнее сказать Их направили на точку А Ну, здесь у нас ВГГ есть Он, в общем-то, слышит топот на 20 И, конечно, информация об этом топоте уже донеслась до э, его команды Увидел первого, увидел второго И вот неловкий момент Не успел пострелять ни в одного, ни в другого Игроки обороны тем временем уже стягиваются на ретейк Ретейк будет проходить в численном преимуществе для коллектива Блит Но при отсутствии девайсов Два девайса, конечно, есть Это галила и МПшка Но этого может не хватить Минус один, минус два от игроков обороны и один фраг от Хакима. Хаким остается, кстати говоря, уже не остается, его убили. Последним остается тот самый единичка, но у нас здесь снова какая-то непонятная, невменяемая, как мне кажется, чехарда. И команда Блит неожиданно выигрывает раунд. Подскажите, а после этого матча еще матчи сегодня будут? Озимур... Подсказываю, Еще один будет, ну, там уже, в общем-то, Виолочка ответила. Тем не менее, я на всякий случай еще раз продублировал. Про. Поставил лайк, вышел с лучшим настроением. Здорово всем, бойцы. Про. Приветствую и приятного тебе просмотрища. У нас э, начинается очередной раунд, в котором на этот раз уже у команды СНГ Гейминг нет денег, к несчастью для них самих. Но команда Блит теперь уже вооружена до зубов. Однако в пистолетном раунде у них тоже было много всего куплено. И гранаты, и дефьюз-киты, и так далее, и тому подобное. Но все это, к сожалению, не принесло абсолютно никакого профита. Пистолетка была проиграна. Единичка. Энтрифраг по пока Попытка разменяться от демона-атак пока не очень успешная. Но позиция-то амбициозная. Один минус с нее все-таки удается сделать. 3 в 4. атака в меньшинстве ВГГ. Готов, в принципе, закрывать э, соперников со спины Но слишком медленно действует ВГГ э, В результате теряют пассив В результате еще и потеряли демон атака Все потому что... Ну, потому что... Мне <связать> нечего просто даже добавить Один раз показываю с Галилом против Джона Рэмбо Объясню чуть-чуть позже, почему этот момент Целиком и полностью может быть сейчас... Ну, этот раунд целиком и полностью может быть проигран Благодаря стараниям ВГГ но, однако, все-таки один раз показываю, делает хедшот и убивает Джона Рэмбо. Так в чем косяк? В том, что пока он шел на шифте, не было никакой необходимости идти на шифте. Объясняю почему. Потому что игрок с ником PinkDLL находился в песках и был занят перестрелкой с двумя игроками, находящимися в сайде. Без разницы, шифтил бы ВГГ или не шифтил бы, на него внимание никто не стал бы обращать, потому что там были две цели прямо перед лицом. Они представляли куда большую опасность. В результате своим шифтом он похоронил двух тиммейтов. Ну, собственно, и сам погиб в результате, да? Здравствуйте, Саня. Как вы, брат? Братан, берегите себя. Ваш подписчик от Узбекистан. Мотиватор Джоникс, Спасибо большое. У меня все хорошо. Я надеюсь, и у вас тоже все замечательно. И Узбекистану в очередной раз я сегодня передаю привет. Снова заход на точку Б. Здесь, конечно, вопросов больше, чем ответов. Где игроки команды Блит и почему они решили сыграть в отдачу точки А? Для меня останется загадкой, наверное, до конца моих дней. Фаси и демон Атак по минусу, но зачем-то дальше начинают подставляться. И Фаси все-таки погибает в перестрелке с глоком соперника. 9 хипового Джона Рэмбо в результате добивает ВГГ. Численный перевес за обороной, но дефьюз киты только лишь у один раз показываю Все остальные без китов находятся и тут как бы прям... Ох ты, хороший хэдшот. Ну, хороший хэдшот, правда, как вы видите, Блит... Э -э вылетел один, пятый игрок. Вообще просто Шикарные, шикарное начало матча. 2-2. Ну, ошибка на ошибке. И, к сожалению, ошибкой погоняет. Ничего здесь не поделать. И, как вы видите, теперь у нас отображается постоянно в живых. Дуримар. Отдельное спасибо вам, Володя. Я не знаю, смотрите вы сейчас стрим или не смотрите. Но имейте в виду. После того, как поменяли карту... Не смейте, пожалуйста, заходить на сервер в качестве игрока. Находитесь в спектаторах, иначе вы постоянно будете висеть вот так. А теперь еще и в барах отображаться. Ну, в общем-то, интересный какой-то вариант обороны от команды Блит, Не совсем мне очевидный. С отдачей точки А, теперь с дополнительным укреплением спота Б. Обращаюсь, Саша. Ну вот, вот, вот, Володя, вот в этом вы весе есть. Никак без вылета игрока в матчах. К сожалению, такое бывает. Два игрока атаки против двух игроков обороны, насколько я понимаю. И здесь, собственно, перетяжка. Сразу с прострела ВГГ получает наполовину лайфбаров. Но при этом у пинка, кстати говоря, хп не так уж и много. Три. Хаким зато сотый. И именно он убивает ВГГ. Ну, слышен, конечно же, топ от соперника на зелени. И вот зря Хаким сейчас сам топнул. Теперь Фаси... А, Фаси не слушает ничего, да? Фаси отказывается слушать топот под соперника. Ну, хорошо. В таком случае СНГ заслуженно забирают третий раунд. И мне очень вообще непонятно, что сейчас блин делают в сильной стороне на Инферно. Ну, типа, блендер берешь и в глаза себе его тычешь. Потому что смотреть на такое очень страшно. И очень странно и непонятно, с чего вдруг команда, выигравшая раунд, получившая буст по экономике, решает сыграть в отдачу... Точки А. Вот этот момент прям, ну, хоть убей, просто мне непонятен. Теперь они еще и в результате остаются в вчетвером. То есть СНГ Гейминг сейчас должны давить, давить, давить и продавливать. И, как следствие, просто выигрывать матч. Сейчас они находятся в сильной стороне. В слабой, прошу прощения. В перспективе, во второй половине, они перейдут в сильную сторону. Ну, и там дальше дело техники э, выиграть, так скажем, э, данное противостояние. Однако же забирает Хакима, минус от пинка в ответ, и один раз показываю, забирает единичку. Есть еще соперники где-то в районе 20, но тут вроде как-то с переменным успехом блидовцы все-таки справляются. Пинк последний, 33% его лайфбаре, удается сделать минус по ВГГ, и, естественно, незамедлительно игрок атаки направляется на точку Б. Кстати, блидовцы вообще по барабану им, что там... Бомбу нигде никто не видел, что ее могут поставить на Б. Как-то как спустя рукава слишком. Это ты сейчас Володь серьезно или прямо угораешь просто? Я не буду это читать, пока это непонятно. <смех> ну что, теперь уже игра от поставленной бомбы И пинг, конечно, имеет здесь гораздо больше шансов на победу Один раз показываюсь ножом Забегает на точку Но ну, тут, понятно, соперник-то уже погиб Поэтому почему бы и нет Поэтому почему бы и нет The bomb has been defused 3-3 Чехарда при этом, при всем, блидовцы даже в меньшинстве умудряются еще и что-то отыгрывать. Ну, вот хорошо, теперь уже пользуясь официально официально пользуясь тем, что Володя это сказал, игрок блит каждами забанен на одну неделю с причиной чит скрипт detected. Вот так вот, дорогие мои друзья. В общем, пятый игрок не просто вылетел. Пятого игрока забанил сервер за использование софта. Может это, конечно, ошибочный бан? Причина странная, пишет Володя. Ну, согласен, да. Чит скрипт detected это что? То есть это вообще что э, скриптом посчитал сам сервер? Пока непонятно, но будем выяснять, так это или не так. За всей информацией вы можете следить в моем паблике в ВК. Тем временем размены, после которых ситуация сохраняется равной 3 в 3, и команда СНГ Гейминг принимает решение убежать на точку Б. Ну, сейчас один раз показываю, увидит перетяжку. Вот, замечен, собственно, первый соперник. И, конечно, теперь уже на точку Б целесообразности, по сути, бежать-то и нет. Скрипты, вещь, вещь такая, смотри, какой скрипт был. Ну, с этим я согласен, да, далеко не каждый скрипт, конечно, можно причислять к софту. Но многие можно, в общем-то, потому что, в принципе, использование скриптов всегда было есть и будет запрещено. Минус этот от, от одноразового показальщика. Какую-то хреновню сморозил, ладно, не обращайте внимание. Единичка. Просто вы видели, да? Человек, знающий, по идее, что на хелпе находятся два соперника, спокойненько забегает на точку Б, подбирает бомбу, не чекая хелпу вообще, но ему еще и ее позволяют поставить. Сверхинтересное развитие событий, но блидовцы снова в меньшинстве умудряются выиграть раунд. Скандальный турнир-то, ждем, что выдадут завтра. Ну, завтра, я надеюсь, будут честные игры, потому что завтра играют э -э, команды вроде бы как... Достаточно проверенные Там одна команда с паблика Ну, хайрат Киллер, я уж надеюсь, не опустится до того, чтобы когда-то что-то подрубить В принципе, я верю, что такое никогда не произойдет Поэтому, надеюсь Каждами сносить можно, играет с ДЛЛами Античит банит же Вот, пишет у нас самп вот так вот, имейте в виду. Купил Steam, установил и играй, если мужик. Ну, на самом деле на Steam, к сожалению, енот-зверь читов полным-полно, поэтому Steam в современности не является оправданием. Ну, в плане раньше когда-то, да, я помню, были времена. Тебе говорят, что ты читер, ты говоришь, я играю со Steam и все, к тебе нет никаких претензий. Но сейчас это уже, увы, ни на что не повлияет. Минус от Пинг ДЛЛа по ВГГ И вновь команды СНГ Гейминг Пошумев на точкой А Направляются на точку Б Мне кажется, что это уже слишком читаемый стиль атаки Начинается прокидка через текстуры но оборона вроде бы как, опять же, где-то там Витает в облаках Им почему-то все время по барабану Что у них перед лицом перетяжки делают И они как бы, эти типа, не против вообще ни разу Че за команды? Бека Команда Блит и СНГ Гейминг, разве незаметно? Минус от пинк ДЛЛ, фаси последний. 73 хп в его распоряжении, есть дефьюз киты и три соперника, что немаловажно. В общем-то, перестрелки выигрывать и выигрывать, и вот вопрос получится ли их выиграть. Ну, хотя бы один минус уже есть, можно и поесть, что называется, но победы здесь, конечно, не будет. 4-4. Что думаешь насчет исключения проклятых? А, Йенс, я думаю, что в какой-то степени это правильно. В какой-то может быть грубовато, но обычно, обычно, все спорные вопросы естественно решаются администрацией. И чтобы спорных вопросов не было, должен быть четкий регламент действий. А, вот в случае того-то мы делаем вот так-то, да? То есть если где-то есть плюс, это должно быть прописано, чтобы потом у кого не возникало вопросов. По факту же, кто-то пишет, что он играл и за вас, и за тех. Ну, собственно, я думаю, надо, конечно же, за это наказывать. Вопрос дисквалификации или техническим поражением, не знаю. Как правильно здесь распорядиться, это все-таки на усмотрение администрации турнира. А, но глобально, если мое мнение, если бы я проводил турнир, и на моем турнире такое произошло бы... Я бы дал дисквал. Почему я бы так сделал, объясню. А, потому что игрок, игравший за команду, спалившуюся с читами, не предоставил демозапись. Следовательно, косвенно мог тоже играть с читами. Иначе почему он отказался предоставить демку? Да вот, как бы и все. Вот, как бы после этого, ну, что уж типа разговаривать дальше. Если человек потенциально мог играть с софтом, потому что его же тиммейты играли, он же играл с людьми, которые играли с софтом, как бы, ну, что мешало ему подрубить. Поэтому я считаю, что, конечно, не лично на своем турнире я бы дисквалифицировал. Как поступили. Он демо предоставил уже, ну, уже ключевой момент. Его же просили вчера его предоставить. Почему он вчера не хотел это сделать? В общем, какая-то мутная ситуация. Но, как, же, как я раньше говорил, на своем турнире я бы дал дисквалификацию. За другие действия других администраторов других турниров отвечать я, конечно же, не буду. Ну, тут справедливости ради, касаемо данного матча, давайте все-таки про сегодняшний поговорим. Блидовцы молодцы в чем? В том, что в вчетвером умудряются еще и таскать, и возить команду SNG Гейминг. А, в общем-то, конечно, это все благодаря тому, что сильная сторона заблит. В атаке так сильно возить уже не получится. А, мощный хедшотик сейчас прилетел Джону Рэмбо. Тому даже остановиться не дали. Просто хедшотище и все. И минус от Фаси. В завершение этого раунда. Временный ничейный результат. 5-5. Но, ну, а касаемо, опять же, той ситуации с проклятым стаком... Э, это лаги, потому это при любых раскладах вещей нарушение правил. Почему нарушение? Ну, потому что плюс. У вас... Ваш игрок, да, грубо вас подставил. К сожалению, это так. Собственно, нельзя же дать техническое поражение одному игроку. Можно дать техническое поражение его команде. Жаль, что так получилось. Очень жаль, но... Опять же, все это, конечно же, на совести администрации и так далее. Саня, большой приз в турнире. 3000 рублей. Первое место, 2000 рублей. Второе место, 1000 рублей за третье. Один раз показываю. Вместе с демонатаком принимают точку А. Ну, Хаким последний. Давайте смотреть за Хакимом. К сожалению, Хаким проигрывает перестрелку сопернику с ником ВГГ, оставив ему всего-то навсего 4 хп. Был близок, но одновременно с этим был очень далек. А как вы поняли, что у них есть плюс? Ну, банально, один и тот же игрок играл в команде «Рвать на шифтах» и в «Проклятие» один и тот же игрок. Команда Time Factor опубликовала у себя в группе ссылки на игроков, игравших в «Рвать на шифтах». И среди этих пятерых игроков оказался игрок, играющий за команду проклятием. Именно таким образом и вскрылась вся эта история. В общем-то, косвенно можно поблагодарить команду Time Factor за все это дело. <с> Потому что они своей публикацией раскрыли раскрыли личность Пита, если я не ошибаюсь. Да? 3К каждому? Нет, 3... это все суммы на команду. 4 в 2. Заход от атаки получился вроде бы более-менее в этот раз успешным, но пока еще не финально успешным. Да, ВГГ еще по-прежнему жив и... Где-то в какой-то теории можно, конечно, побороться на плюс-минус равных даже против трех соперников Если воспользоваться грамотно позицией и при этом, если соперники воспользуются своей позицией неграмотно Хороший хедшот минус Пепси, но нужно забирать еще двоих Времени, благо, предостаточно за счет наличия Дефьюз Китопа Хаешка, которая очень больно прилетает под единичку, он у нас здесь в сайде притаился и вот тут жесткая, жесткая, прижесткая ошибка от Хакима, за которую на самом деле должно быть очень и очень стыдно э, команде Снг Гейминг, в частности Хакиму, потому что он просто отдал победу в этом раунде своему сопернику за счет того, что решил поигероистовать и решил поперестреливаться. 7-5. Только что какой-то Экзе что-то там не успел прочитать полностью никнейм. Присоединялся к команде Блит, но уже куда-то ушел. У нас в женском турнире, походу, был самый топ-турнир. Вполне возможно, да. Вопрос о проклятии. Не будет играть или рвать шифты? Две команды в бане. Да, две команды дисквалифицированы с турнира. Они больше играть не будут. Фаси один раз показываю. Два минуса. И команда СНГ Гейминг... <как> Согласен с Володей, Володя писал ранее в чате, что СНГ Геймингом бы нужно играть чуть-чуть жестче, учитывая, что их соперников четверо, но СНГ гейминг как будто бы немного побаиваются своих оппонентов, пытаются играть осторожно, и эта осторожность, как мне кажется, как раз таки те самые палки в колеса своей же команде. Ну, вот толк от сидения в доме где-то. Зайдите, запушьте, и все. Вот, я думаю, было бы гораздо проще таким вот образом э, выигрывать раунды, <coughs> простите. Но черт, кто знает, как было бы на деле правильно, да? Покажем, мы с вами видим, что Блит, играя в четвером, выигрывают первую половину. Это все, что нужно знать об этом матче на данный моменте Что-то поинтереснее уже всем чатику куку, -ку, всему чатику ку куку, Сафончик приветствует. Эх, винты забирают половину хп с гранатами Ну, потому что они молодцы, они вовремя раскидывают Что мешает делать команде СНГ то же самое Ну, собственно, никто не ответит видимо. СНГ проиграет по тактике, неподготовленные они Я думаю, просто у СНГ в данный момент нет тактики Они не то, что неподготовленные, они... Они знают перетяжки на карте Инферно что можно шуметь под точкой А, потом благополучно свалить на Б и сделать то же самое с точкой Б и свалить на точку А. Но, к сожалению, это в данном контексте не имеет вообще никакого профита. Пять раундов, которые они взяли, они взяли за счет перестрелок, а не за счет тактического преимущества, о котором тут, опять же, повторюсь, речи и не идет. По тактике здесь, конечно, Блид Выше. Хотя скорость их перетяжек Тоже это отдельное искусство Так быстро отдавать точки Как Блит, по-моему, никто вообще не умеет Ну, разве что только Хайред Киллер Ну И вот, вот, слишком Перетянутый выход Без раскида хилпы. Ну, почему не дать В арку дым? Ну, почему Перед этим какие-то гранаты Через верх прокидывались? А когда нужно это сделать при выходе Это не происходит к сожалению, это проблема, опять-таки, вот тактического характера, которую нужно как-то фиксить. Нужно находить э, слабые места у соперника и хотя бы свои слабые места прикрывать э, чем-то таким. Снг суетные ребятки, нет понимания, что делать. Да, вот именно нет уверенности. То есть нет уверенности, они как будто бы очень сильно волнуются просто. При всем, конечно же, уважении к команде Я никого ни в коем случае не хочу оскорбить или задеть чьи-то чувства Но выглядит как команда, которая вот... Ну, новички, так скажем, да? То есть, которые редко играют именно турниры И поэтому не сильно понимают, что нужно делать в слабой стороне Потому что в сильной стороне тактика отличается кардинально Там ты уже играешь от позиции, играешь от приема и так далее А здесь же, ну, тут нужно что-то придумывать чтобы выигрывать раунды у соперника, который находится за сильную сторону. В итоге мы получаем 10-5. Счет, конечно же, для команды СНГ плохой. Даже при учете игры за слабую сторону, при наличии всего, что вы сейчас видели, это плохой счет, потому что их пятеро. Они должны были нивелировать, так скажем, разницу в силе сторон численным перевесом. Но реализации не последовало абсолютно никакой. Теперь же мы будем смотреть за второй половиной в надежде, что команды Снг Гейминг хотя бы в сильной стороне сыграют чуточку лучше. Пока что быстренько читаю чатик. Слышал там кто-то с читами попался против ТФ, если не ошибаюсь, шифты. Неужели даже с античитом с, чита, с читом играли? Да, Сафончик, такой бывает. А как вы поймете, что есть софт, я бы проверял каждого человека. Uh, ну, есть же специальные программы. Плюс, опять же, администрация этим занимается. Тут уж вопросы не ко мне. И еще вопрос, как вы поймете, что они без РБ играют. РБ, голова красно-тело синее. Uh, ну, не знаю. Тут скриншоты, наверное, нужны. СНГ. Начинают приемы. Принимать, конечно, в пятером четверку соперников должно быть легче. Должно быть. Здесь важный момент. Должно быть. Но ни разу не легче. Пинк остается последним. Два соперника у него есть. И плит. Пока не выигрывают. 39. Ой-ой-ой! Один раз показываю, ни хрена себе, дерзкий. Вы видели? Он просто сделал вид, что у него перезарядка и побежал добивать соперника. Дерзость несусветная. Но счет 11:5. 5 СНГ-гейминг в большинстве умудрились даже в сильной стороне отдать пистолетку. СНГ первый раз на фасткапе, опыт получ... получат после этого зато... А, ну, так если это у них первая турнирная игра, тогда с почином, как говорится. Команда Блит играет в Counter-Strike гораздо, конечно, дольше, чем первый раз. Поэтому ничего в этом тогда удивительного нет. Ну, ребята действительно получат неоценимый опыт, который можно получить только играя турнирный Counter-Strike. Собственно, миксы и фасткап это не то же самое, что турниры. А поэтому... Замечательно, что они хотя бы получат опыт Потому что, если вы проиграли Главное из вашего поражения извлечь э, урок Урок и в следующий раз так не проводить Это не фасткап, а КВ-сервер Ну, я не об этом Я-то имею в виду, что э, фасткап, в смысле, миксы обычные То есть не когда вы командой играете А когда ты, типа, там просто зашел в соло там или с другом э, Вам дал еще... сервер дал... Э, площадка, вернее, дала еще трех челиков И вы играете то есть вот это я имею в виду а, фасткапом. Так, э, так, так, так, так, так, сколько секунд задержка? Задержка у меня касается, у вас относительно меня задержка почти 30 секунд. И, ну, я не знаю, минуту, наверное, с сервером. Где-то полторы-две минуты в этом интервале. Ребят, наверное, ГГ от Блит. Я пошел. Всем пока. Удачи. Про удачи. Но пока действительно, к сожалению, увы и ах, 12-5. Ну, нужно, конечно, смотреть девайсный раунд. И именно уже он будет что-то здесь показывать. Хаким, отличный прием. Ребер, два минуса. Фаси, разменный фраг. И Джон Рэмбо добивает последнего выжившего. Э, предпоследнего, прошу прощения, выжившего игрока атаки. ВГГ... Ну не совсем удачно, в общем, разыгрывает команда Блит этот раунд. 12-6. Э -э, вот знаете, как я вижу эту ситуацию? Вот тут даже не надо быть семи пядей во лбу, как говорится. Вы просто тупо на месте команды Блит пушите каждый раз точку Б. До Талова просто каждый раунд. Все. Ничего не надо придумывать. Это изи победа. Это изи победа и другого здесь просто не дано, как мне кажется. Ну что, Джон Рэмбо и Хаким снова здесь будут пытаться принимать э, выход от соперников Соперники на этот... Ой, Хаким, хороший хэдшотик дал на шару, выстрелив в стену Ну, Фаси успел поставить бомбу, плюс экономика для Блит, но тем не менее минус раунд для них же А чё у Блит 4 игрока? А потому что пятого игрока забанил сервер, к сожалению Всем ассалам алейкум, братья Фирус, приветствую, и тебе тоже всего хорошего, смотри, и приятного тебе просмотра. Смотри, так сказал, как будто прям приказал. Э, приятного просмотра, просто приятного просмотра. Но команда Блит тем не менее, не планирует разыгрывать э, раунд, который мог бы работать при желании самой же команды Блит, простите, дорогие друзья, у меня здесь небольшая техническая накладочка случилась, я ä, нечаянно ä, свернул все. Короче, здесь самая основная задача команды Блит просто резкие массовые выходы. Не нужно пытаться сейчас Стратегически кого-то здесь впечатлять Нужно просто пользоваться тем, что Вы будете выходить на любую точку В численном преимуществе То есть на точке Б по, по дефолту будет два игрока И вы заваливаетесь туда четвером Победа не должна заставить себя ожидать В таком случае Хаким остается последним И Хаким борется Забирает один раз, показываю, открывается на префе на фасе, но фасе перестреливает. Кстати, хочу обратить внимание, проблема, э, благодаря тому, что Володя додумался своей ревкой, э, так скажем, зайти на сервер. Kap после того, как карта была поставлена, да, euh, у нас вдруг Дуримар сейчас показывался, как вы видели, в барах вместо пятого игрока команды СНГ. Тем временем 13-12, и что-то пинг вообще, вот как бы нормалек, да, зашел и не зашел. Блидовец пятый возвращается, не возвращается. В спектрах поразительно много людей, вам не кажется. Ну, в итоге пинг все как бы пинг отыгрался. Да, и теперь пятым игроком постоянно показывается Дуримар. Ну что, Джон Рэмбо с прострела увольняет. Один раз показываю. И вот опять же, проблема команды Блит. Быстро, жестко, хлёстко. Все, это все, что нужно для победы. Нет, мы будем придумывать какую-то стратегию, чтобы чего-то вот кому-то доказать. Непонятно кому. Здесь сейчас не нужен красивый counter для победы. Сейчас раскидками можно только себе жизнь усложнить. Дуримар за СНГ, это он. Это Дуримар, да, тот самый. Но это Володя находится в спектрах. Просто это глюкнул сервер из-за того, что он додумался зайти э, на сервак после смены карты. А на хостинге CS Surf такое происходит всегда. Ну, это надо знать. Просто как бы я к Володе, конечно же, претензий не имею. Потому что он не обязан знать, что произойдет какой-то глюк и что-то вот такое случится. Это я как комментатор это знаю. А, Хаким неудачно пришел на ретейк. Э, Пепся и Пинк остаются вдвоем против ВГГ и Фаси. Ну и, конечно, тут тоже уже не стоит говорить о каких-то ретейках. Игроки обороны убегают на сейв, а игрокам атаки за сейвиться, видимо, не получится. Нет, ВГГ все-таки выживает, но 14-7. Двухкратный перевес по взятым раундам, это, конечно, глобально... Огромная трагедия для команды СНГ Гейминг Но это не повод опускать руки Но теперь, правда, будет играть Еще сложнее, чем раньше Потому что вы могли бы, как вы могли заметить У команды Блит вернулся пятый игрок Это Эксхаустадзор Собственно, вот Такие дела Собственно, теперь Эксхаустад в какой-то степени Поможет, а может и не поможет Команде выигрывать вот что-то где-то около быстрого. Типа, хотелось бы мне сказать, что типа около быстрого. Хотя быстрым выходом здесь, конечно, не пахнет. Дойти до кафе или просто тупо на нем встать. Умею, могу, практикую. Так говорит команда Блит. Ну, конечно, такие раунды не выигрываются вообще. Вообще не выигрываются. Повторюсь, я утверждаю, не выигрываются. Джон Рэмбо и Пинг перестреляют в ГГ. Шансов у него нет. Ну, нет шансов. Ну, смирись уже. Ну, все, минус от Джона Рэмбо. Ну, конечно же, ну кто такие раунды делает? Би... Просто пришли на кафель и встали, стоят. Ждут, когда у них там солнышко из затучки появится, чтобы оно им, видите ли, лучиком показало, куда же все-таки можно выходить. Указатели надо, что ли, поставить тогда, я не знаю. Прям как-то прям. Блин, что в обороне играют, как-то. Такое ощущение, что первый раз в кс играют Хотя команде уже хрен знает сколько времени существует Команда Вернее, хрен знает сколько времени существует Но играют как будто первый раз Ну, я прям удивлен Ну, что шок сейчас сделал? Да шок, шок Это у нас единичка переименовался в шока Окей, будем знать Хаким Джон Рэмбо Два минуса в ГГ, Где-то там сейчас будет рассыпаться на коврах в общем, расстраивают меня. Я же любитель красивого Counter-Strike. Зрители, любители красивого Counter-Strike. Но то, что сейчас демонстрируется здесь, к сожалению, нет ничего. Саша, а что ты не обновишь худ стрима? Будет же намного красивее. Я считаю, это многие хотели бы. Ну, многие хотели бы. Во-первых, в смысле обновишь? Очень странное высказывание Обновишь худ Ладно Люди далеки от всей этой темы Естественно не знают Худ, с которым я раньше всегда комментировал Который естественно, конечно же, субъективно Но все-таки является красивее Ой, ВГГ, порезал пинка Нормально Не работает на Windows 8 и старше Я использую в данный момент Windows 10 и на нем старый худ попросту не работает. Это единственный худ для комментирования Counter-Strike 1.6, который в принципе работает. На 10 винде. Поэтому у меня нет технической возможности стримить с другими барами. Ну что, Пепси, где там вместе с Джоном Рэмбо? Находится на зелени. Минус от Пепси по ВГГ. Троих еще нужно забирать, находясь вдвоем при этом. Минус от Фаси, ну и все. Последнего замечает демон Атак. Не сумел с семи пуль забрать соперника, но один раз показываю с одной пули. Умудрился сделать минус, и того мы получаем 15-9. Напоминаю, дамы и господа, что впереди в 20:00 стартует следующий матч. Ultimate Revival против команды One Hall. Он же будет крайним матчем на сегодня. Так, что вот так? Так, что вот так? Да. Всем надо переходить на фасткап, чтобы этих косяков с банами и багами с ХЛТВ не было. Володя, я полностью согласен, но, как ты понимаешь, не я и не ты не являемся... Вернее, ни я, не ты не являемся организаторами этого турнира. Это многие понимают, но как решили организаторы, так решили. Два минуса от команды Блит занятая точка А, и как итог... Потенциальный ретейк или же его отсутствие от команды СНГ Гейминг. Но если ретейка не будет, то это Джиджи, к сожалению. Пинг забирает Фаси, Ну, демон атак в достаточно читаемой позиции. Но тут хочешь, не хочешь. Там уже Иксхаус тут просто со спины закрывает. Г-Г, дамы и господа, команда Блит показала, что они сегодня действительно на голову выше соперника. Ну... Опять-таки, не стоит забывать, да, что для команды СНГ Гейминг это первый официальный матч, и он, к сожалению, для них прошел хреновенько. 16-9 проиграть команде, которая играла большую часть матча в меньшинстве, это да, это все-таки неприятно. Но это какой-никакой боевой опыт, я надеюсь, что СНГ Гейминг, Гейминг. извлекут из него урок.